Здравствуйте, меня зовут Анна Мендрена, я живу в Великобритании, я художник, и сегодня я э, буду оценивать вашу работу. Значит, добрый э, день, Айнел э, Бабаева, извините, если, может быть, не очень правильно, картину я называю Божья коровка. Значит, что я могу сказать? Мы видим достаточно аккуратное письмо для вашего возраста. Соблюдена плавность переходов. Смотря на землю, мы видим хорошее сочетание цветов, оттенков. Правильно передан свет и тень, конкретно вот на земле, что мне понравилось. Если смотреть на Божью коровку то понятно, то не совсем понятно, с какой стороны падает свет. То есть мы видим солнце, но немножечко не хватило вот лучей солнца на самой божьей коровке, то есть каких-то более ярких оттеночков, конкретно со стороны направления солнца. Вот не совсем понятно, с какой стороны падает этот солнечный свет, да. Так, то же самое можно сказать о цветочке, хотелось бы вот показать немножечко направление лучики, блики солнышка, вот, конкретно на, конкретно на а, цветочке и божьей коровочке. Дальше. В работе мы видим два больших акцента, это солнышко и божья коровка. А, ясно, что хотел передать художник. Цветовая гамма а, проработана правильно поддержку солнцу теплыми оттенками немножко проработан в общем проработано небо ну так как я сказала проработана земля значит хотелось бы поработать над горизонтом вышло немного оторвана слишком темная земля и яркое небо В общем, линия горизонта Получилась слишком По моему мнению, слишком четкой Можно было бы добавить Слегка таких теплых оттеночков Вот в небо, более темных Вот ближе-ближе к земле Чтобы не было вот такой оторванности Дальше Ну вот как я пишу Не хватило полутонов темного Чуть-чуть, немножечко вот в небе вы очень талантливы. Я хотела бы похвалить вашего преподавателя. Он действительно раскрывает вас, по моему мнению, ваш талант. Вы способная девочка. Вот. Я с удовольствием оценю последующие ваши работы. Я желаю вам удачи и Надеюсь, мы с вами будем прогрессировать, достигать большего развития в этом направлении. Спасибо большое за вашу работу и до встречи!